Здравствуйте, я Дюличева Юлия, кандидат физико-математических наук, доцент и ведущий инструктор по языкам программирования в школе Вундерленд с шестнадцатилетним опытом работы.